Пробный старт проекта подошел к своему завершению. Количество школьников, с которыми мы проводили занятия, превышает цифру в 500 человек. Под конец года мы работали уже с двумя школами Воронежа, 28 и 83. Участники проекта занимались учащимися самой тяжелой группы – Это учащиеся 6, 7, 8 классы. Ребята сложные, как раз подростковые проблемы наступают у них. И правонарушения, преступления у нас были очень часто. После того, как начали заниматься с ними ребята, мальчишки, девчонки с интересом слушали все, что им говорили. Главное, поняли то, о чем с ними беседовали. Я слышала, что на переменах разговаривали именно о том, как, как с ними беседовали. Что им понравилось? Просто это были беседы ребят, которые собирались на перемене и обсуждали уроки. Ну, если результат, наверное, есть. Во всяком случае, процент правонарушений уменьшился. Меньше стало нецензурной брани. Дети лучше стали относиться друг к другу. Они в проекте, кстати, сплотились. Там же были работы по группам, и вот они сплотились именно в этих группах. Вот. И, конечно, для школы это большая помощь, потому что мы, учителя, физически не успеваем сделать такой большой объем работы. И я, и администрация школы очень благодарны участникам проекта. Мы хотим сказать большое спасибо ребятам, и пожелать им в дальнейшем продолжить это направление для того, чтобы получить результат. В городе Пенза и Казань есть люди, которые ждали результатов деятельности нашего проекта, чтобы в дальнейшем принять наш опыт. В следующем году мы будем стремиться сотрудничать с другими педагогическими организациями и привлекать волонтеров к проведению просветительской работы. Мы заинтересованы в выдвижении нашего проекта для участия в региональных и федеральных конкурсах. Ввиду универсальности занятий существует возможность организовать нашу работу в таких учреждениях, как детские лагеря, детские дома, школы дополнительного образования и в рамках различных профилактических мероприятий, которые проводят органы государственной власти или иные организации.